выявляем все дефициты, проблемы, риски, в том числе генетические, онкологические. Мы, как гинекологи, корректируем дефициты, но и делаем упор на здоровый образ жизни. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете, что должно входить в прием гинеколога и на что нужно обратить ваше внимание. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать памятку, когда нужно обращаться к гинекологу, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Диагностика, лечение, профилактика гинекологических болезней, лечение бесплодия, сопровождение беременности и климактерического периода, профилактика онкологических заболеваний – вот далеко не полный перечень направлений нашей работы. Сейчас многие женщины осознают, что они хотят выглядеть хорошо, быть здоровыми, полны силы и энергии в любом возрасте. Многие женщины, конечно, стремятся к материнству, но здоровье ребенка закладывается задолго до наступления беременности. К этому надо готовиться, причем готовиться не только пациентки, но и ее супругу. Мы проводим комплексное исследование в лаборатории ДНК, выявляем все дефициты, проблемы, риски, в том числе генетические, онкологические. Мы, как гинекологи, корректируем дефициты, но и делаем упор на здоровый образ жизни. Мы подключаем консультации наших крутых, продвинутых эндокринологов, продвинутых в превентивной медицине. Я обратилась к Соколовой Авдею Михайловне по рекомендации знакомых. и в общем-то, не пожалела об этом ни разу. Очень внимательный доктор. Небольшую проблему мою не могли решить в других местах врачей. Алла Михайловна смогла это разрешить щадящим способом. Сейчас я чувствую себя хорошо, и избежали госпитализации благодаря Али Михайловне. Я рекомендую уже всем своим знакомым и буду рекомендовать, потому что это на самом деле очень хороший врач, как профессионал, специалист именно, и человек очень внимательно относится к пациентам и довольно-таки на высоком профессиональном уровне разрешает многие проблемы. Я хочу пожелать Михаилу Михайловне долгие-долгие лета, чтобы мы к ней ходили, только к ней, и профессиональных успехов. Не меньше чем 90% женщин есть застойное явление в малом тазу. Иногда это не причиняет женщине никаких беспокойств, но с возрастом у многих появляются хронические тазовые боли. Женщина ходят по кругу – от гинеколога к урологу, к невропатологу, ищет причины этих болей, зачастую лечат воспаление придатков, остеохондроз, но в этом очень часто виноваты застойные явления. Мы активно выявляем эти проявления, назначаем лечение, но в первую очередь, конечно, комплекс упражнений. Очень много, конечно, зависит от физической активности женщины. Очень много зависит и от мужчины. Регулярная половая жизнь позволяет ликвидировать застой в малом тазу. А для того, чтобы сексуальная жизнь была яркой и доставляла удовольствие и счастье обоим партнерам, необходимы не только любовь и эмоции, но и тренированные мышцы тазового дна. Они помогают женщине в родах. Это профилактика разрывов. Мы назначаем тренировки мышц тазового дна, проводим консультирование, измеряем силу сокращения мышц с помощью перинеометра. Рекомендуем недорогие эффективные тренажеры научим, как им пользоваться. Во многих случаях эти проблемы, получается, устранить. С доктором Аллой Михайловной Соколовой я знаком не один десяток лет и по своему опыту могу сказать, что сложно найти лучшего профессионала. На консультации Алла Михайловна очень тщательно подходит к анализам и исследованиям когда надо акцентировать мое внимание на том, что терпеть уже больше не надо, а может быть и давно уже не надо было бы, и надо срочно госпитализироваться, Алла Михайловна как раз подводит меня к этой мысли, очень деликатно позволяя мне принимать решения самой. Да и после того, как меня соперировал, прекрасно соперировал гинеколог в районной больнице, и только Алла Михайловна Соколова Опять же, очень тщательно, очень дотошно расписала мне весь необходимый курс на несколько месяцев, и это помогло мне поступательно вернуться к очень такому достойному состоянию моего женского организма, и, собственно говоря, это было на радость и мне, и моему супругу, и моей семье. Одна из самых частых проблем, к нам обращаются, это бесплодие. Мы проводим комплексную диагностику и женщины, и мужчины при необходимости подключаем к консультациям нашего андролога-уролога. Ведь где-то в 50% случаев участвует мужской фактор в развитии бесплодия. А женщине надо в первую очередь убедиться, происходит ли нет овуляция. Сделать это можно в том числе с помощью ультразвукового мониторинга. Второй вопрос для женщины – это проходимы или нет трубы? Мы это проверяем с помощью проведения ультразвуковой сальпингоскопии. Процедура совершенно безболезненна, абсолютно безвредна и носит лечебный характер. Но в моей практике были неоднократные случаи, когда женщины беременна практически сразу после этой процедуры. Среди наших пациентов много женщин зрелого возраста. Когда наступает климакс, наступает совсем другая жизнь. Чтобы она не стала совсем грустной, к этому лучше заранее готовиться. Мы назначим менопузальную гормональную терапию, проведем комплексное обследование, выявим все противопоказания. То, что жизнь станет совсем другой, проверено на собственном опыте. Независимо от возраста пациентов, самое главное – это профилактика онкологических заболеваний. Рост, к сожалению, неуклонно продолжается. Вот только за последние 6 месяцев мы выявили два случая онкозаболевания. Первая пациентка 41 год, одна растит ребенка. 9 лет назад я ей говорила, что надо пролечить эрозию на фоне ВПЧ. Это основной провоцирующий фактор для развития рака шейки матки. Развивается он 5-8 лет. Проходят разные стадии, начиная от дисплазии, заканчивая злокачественными изменениями. За это время предотвратить его можно было многократно. В нашем отделении есть все условия для лечения заболеваний шейки матки на этапе, пока они еще доброкачественные. Мы проводим расширенную колпоскопию, берем жидкостную цитологию. Кстати, цитологи у нас очень грамотные. В случае с этой пациенткой их заключение полностью подтвердилось при обследовании лечения пациентки в Германии и вообще наш диагноз подтвердился и слава богу лечение оказалось успешным. Мы берем биопсию шейки матки, берем с помощью биопсийных щипцов немецких типа Шумахера. Они берут очень бережно, безболезненно и информативно. Если необходимо, берем с помощью радионожа. Есть также и все методы лечения доброкачественных заболевание шейки и матки. Но если есть выраженная деформация шейки, мы делаем петлевую оксизию и леканизацию шейки и матки радионожом с последующим гистологическим исследованием, в том числе и экспертного класса. Второй случай. Пациентка 60 лет, 5 лет не обращалась к гинекологу. При проведении ультразвукового исследования мы заподозрили злокачественный процесс. Он подтвердился. Женщину пролечили успешно. Будем надеяться, что у нее все будет хорошо. Но что хочется сказать? Достаточно было только одного ультразвукового исследования, что заподозрить этот процесс. Женщина должна ежегодно осматриваться гинекологом, ей должно производиться социологическое исследование шейки и матки, ультразвуковое исследование трансвагинальное и обязательное исследование молочных желез, УЗИ или маммография. Это действительно очень важно. Приходите к нам. Хочу отметить, что мы работаем в паре с нашим замечательным косметологом. Поддерживаем красоту не только изнутри, но и снаружи. Косметолог очень грамотный, с хорошими результатами работы. Но если вам нужна экспертная помощь, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о том, когда нужно обращаться к гинекологу или чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.